Уважаемые друзья, подписчики и гости моего канала. Ну, сейчас песня прозвучит, конечно, нерадостная, грустная. Она и связана с грустью, так как в апреле ушло немало людей также звезд вот и моих друзей также. послушайте, пожалуйста, песню новую и она пускай будет посвящена тем кого не стало в апреле я так и назвал эту песню дождливая Тоска апреля. Итак, послушайте, пожалуйста, новую эту песню. Спасибо всем за внимание. Заранее. Я на по среднему до апрель, уходящий на ныне, на Почему не ты, Попомощь на сей, когда в холодный мир холодный хотя и нос, додут этот весель На улице взяла, промозглая дорог А уходящий, да Понимаю, а как они у нас сейчас. Абревский по бусок, а да а так невольно сейчас апрельский пресский денек Звезды слезы на роняем Торбит по посолу А притку в этот раз Торбит уходящий А мне на подчеркнет Кому отописовано Эта тоска Коробой тебе жалко, слеза покаяния, погода. Коробой-то совсем не своя, уходит с короля. На душе своего своем сердце уносит тазму, ты за печалью с тобой. Когда бы в раз я звезд не ты был ваш, и, за то, кто ушел на покой, А по уходящий, ходящий, тогда мой понимает, А да его у нас сейчас. Мама Рискки, к нему, в груз среди родзира, по мозгу. Апрель, в этот раз, Мама Рискки, в этот раз, дага сейчас, Мама Закручил все, что было, заиграл, складал и